Альхайтам это ученый и по совместительству секретарь Академии Сумеру. Он полагается только на науку и факты. Является супер крутым дендродамагером, способный красиво играть как Кацин. Хе, ну как сделать смертоносным этого красавчика. Сейчас об этом я и расскажу. Если вы играли за Кацин хоть раз, то уже имеете представление как играть за Аль-Хайтама. Он играется также точь-в-точь, -точь. но не является копией Кэцин. При активации элементального навыка он копит зеленые зеркала, которые во время боя наделяют его дендро-атаками и вдобавок совершают проекционный удар, наносящий дендро Дендроинфузию инфузию нельзя перекрыть Беннетом, Кандаки и другими саппортами. Чем больше зеркал, тем больше атака тульты. так что копите 3 зеркала перед нажатием взрыва стихии. Порядок прокачки талантов начинается со взрыва стихии. После элементальный навык и в конце атаки. Если Альхайтам является основным дамагером, то качайте обычную атаку и элементальный навык в первую очередь. Лучшее оружие на Аль это свет лиственного разреза. Драгоценный омут, рассекающий туман. Из четырех звездочных это черный меч, такабо сигура, полученный в винте. Также предвестник зари, зайдет при отсутствии вышеперечисленного. А Лучшие артефакты. Это воспоминания дремучего леса и позолоченные сны. Неплохим вариантом также будет цветок потерянного рая и комбинации этих 2 плюс 2 наборов. Для новичков зайдет инструктор. Основные характеристики артефактов – часы на мастерство стихий, кубок на дендро урон, корону на криты. Доп статы это мастерство стихий, сила атаки и криты. Оптимальные значения для Аль-Хайтама: сила атаки от 1500 единиц, шанс и крит урон от 60 на 120 и больше, восстановление энергии от 130%. Вариация отрядов огромна, он может играть с любыми сборками и реакциями. Обязательно ставьте в отряд электро -саппорта. Также можно поставить второго дендроперсонажа, персонажа, который будет реализовывать подкачку энергии и снимать Дендро сопротивление с помощью дремучего леса. Ну вот, Альхайтам готов зацвести во всей красе. Всем спасибо за просмотр и пожалуйста. Засырьте мой комментарий под видео, поставьте сочный лайк и а сходите к топку подписаться. И всем до скорой встречи.